Здесь в комнате у нас мы сделали стеллажи. Вот так вот разместили э, всю одежду. Здесь одежда для детей. Э, потому что э, многие э, детки, которые едут, э, естественно, только то, что вот на них было. С этим они вот переехали. Здесь немножко постельного белья, которое нужно день, почти через день менять. Потому как люди уезжают и, естественно, всего после них надо стирать, что делают здесь те, кто на БФД работают. Они много этому времени посвящают. А, да, это вот здесь у нас в этой комнате для детей гуманитарка. Здесь еще раз гуманитарка. Это одежда, которая верхняя одежда. Но сейчас уже потеплее, первые дни, когда люди приезжали, конечно, они нуждались и даже в зимней одежде, в теплой, потому что еще не так тепло было. Но вот так. Здесь, в гардеробе, нам пришлось поставить временные стеллажи, чтобы вот так вот разместить всю эту одежду, с тем, чтобы можно было и женщинам, которые приезжают, как матери, все-таки дать кое-что из гуманитарки, потому что они тоже нуждались в одежде. Но это вот так, да. Это постельное белье, которое собрано от тех, которые сейчас поехали дальше, которые отправлены в другие места. Это Каждый день приходится стирать по 15-20 комплектов белья, которые необходимо приготовить для следующих 4-5 стира как минимум приходится здесь делать, в детском садике трокнер, все это конечно затраты, время за этим надо следить все это вот выглядит у нас так вот это то как выглядит в коробках шпенда, которую мы получили от братьев и сестер от местных Немцев, которые тоже откликнулись, приносили и вещи, и э, продукты. Все это вот так вот пока выглядит. Мы сейчас готовим полки, на которые все это будет выложено. Э, и чтобы люди, которые приезжают, они уже многие воспользовались этой гуманитарной помощью. Многие... Действительно могли взять необходимые, потому что были только в том, в чем выехали, не имея ни сменной одежды, ничего. Здесь в комнате располагается на 8-9 человек, на большие семьи. Мы так здесь постелили. Сегодня вечером будет следующая большая семья. Семь человек сюда прибудут, так что мы хотим их принять, поэтому здесь уже все застелено с тем, чтобы они могли приехать и сразу ну, взять время для того, чтобы отдохнуть.